Капитан Рейд, кап... Крючок. Док? Крючок. Это ты? Что? Мне показалось, мне послышалось, что кто-то хрюкнул. Видно это от жары. Лягушонок, будь разумным. Спускайся вниз, обезьянка. Ты хочешь меня съесть? Таков закон природы. Сильные всегда едят слабых. Спускайся, дружок. Давай же. Людоед. Давай, хрюшечка. Я не хрюшечка, я лягушонок. Людоедство — смертный грех. От тебя отвернется удача. И ты попадешь в гиену огненную. А исповедь? Исповедь ты по твоему на что? Черт, лягушонок. Я же говорил тебе, верь мне. Видишь, я снова оказался прав. Да, капитан. Ты не должен забывать об этом, паршивец. Никогда не теря веру в божественное проведение. Никогда. Берегись, приятель. Акула! Акула! Но мы неплохо позабавились, чтобы не лопнуть. Не встреть мой корабль, ты бы отрезал у меня что-нибудь себе на завтрак. Что скажешь? Согласен, капитан. Вот мы и сошлись во мнении. На палубе! На палубе! палубе! Тысячи чертей! Не так уж нам и повезло! Видишь их цвета? Станец, спанец! Живо! Где бумаги! Ради всего святого! Золото тебя погубит. Оно будет стоить нам головы. Не смашлёныш. Легче жить без головы, чем без золота. Я сражаюсь, потому что ненавижу испанцев. Ради славы, а не ради золота. Человек сражается за то, чего ему не хватает. Проклятие. Что, капитан Рэд? Что, капитан Рэд? Что, капитан Рэд? Провалиться мне на этом месте! Ты что, не видишь, что эти мерзавцы не изменили курс? Они идут мимо нас, как и шли, ветер дует им в корму! Да, капитан. Они не меняют курс. Может быть что может это корабль призрак неважно нам надо чтобы нас спасли клянусь громом эй там эй там эй на палубе Я застрял. Брось сундук, капитан. Брось его. Ни за что. Семь, восемь. <говор> Денис! Все погибло. Четверть века неустанного труда. Все мои сбережения. Поправить их в трюм. поближе и слушай внимательно если они станут нас допрашивать помни отныне я бенджамин пар из лондона понял да капитан Шел с грузом шерсти для мэтью спенсера и компании ясно да ночью на нас напали пираты мы шли на на утренней звезде корабль потонул кроме нас никто не спасся Повтори, Бенджамин Пар из Лондона шел с грузом шерсти. Лучше сказать, табака или ванили? А вы кто такой, сэр? Джозеф Серафим Амадеус Бумака. Бумака? Бумака. Судовой кок. А какого дьявола ты тут ошиваешься? Я в цепях, капитан. За что это тебя? Испанцы говорят, бумага отравил великого капитана Линариза, чтобы похитить трон. Какой еще трон? Трон Капотека Анахуака. Капотека Анахака Анахуака. И где он? Кто? Трон тут. Ты его видел? Да, в дырочку. Да где он, черт возьми? Здесь. Поглядите вот сюда и увидите. Мне кажется, они будут гораздо лучше выглядеть на Рее. Но вы сообщили, что они жертвы кораблекрушения. Два пса, ваше превосходительство, англичанин и француз. Лейтенант, запомните раз и навсегда. Война закончена. На бумаге возможно. Договор скреплен по подписью его королевского величества. Личные чувства должны оставаться в стране. Главное – долг перед Отечеством. Доктор, уксусное промывание, ваше превосходительство. Опять? Четвертый раз за сегодня. Клянусь вам, доктор, у меня внутри уже нечего промывать. Итак, обязательства Испании ясно определены в Пиренейском соглашении. Лекарство остынет ваше превосходительство. Каковое выражает волю и желание нашего славного короля Филиппа IV? Договор, подписан его высокопреосвященством, кардиналом Мазарини, ради славы нашего Отечества и Святой Церкви. Ай-яй-яй. Мы не скушали нашу овсяную кашку? Очень может быть. В таком случае нам придется пока отказаться от дальнейших процедур. Итак, вы потерпели кораблекрушение. Верно, ваше превосходительство. Но слава Всевышнему, который все видит. Благодаря ему мы попали на этот корабль, принадлежащий милостивому королю Испании. Понятно. А как произошло кораблекрушение? Это все пираты, чтобы им пусто было. Кто же эти пираты? Было слишком темно, сэр. Но я слыхал, как они выкрикивали имя. Погодите. Они кричали: Капитан Рэд. Что мы с ними сделаем? Убейте их! отвечал он. На этой посудине нет ничего, кроме табака и ванили. Такой был груз на утренней звезде, сэр. Капитан Рэд, ты уверен? Клянусь своей деревяшкой, сэр. Но этот негодяй мертв уже четыре года. Его прикончил Гарсия Гомес в Бока Дель Торо. Бродяги похоже, все это приснилось. Это был не сон, ваше превосходительство. Я как сейчас помню эту схватку. Я плыл домой. После 18 лет работы на маленькой ванильной плантации, где я стер себе пальцы до костей. Судьба всегда была ко мне жестока. Взять хоть эту проклятую ногу. На нее свалилась бочка с ванилью. Мне тогда стукнуло 15. А этот шрам? Где? Вот на голове. Тоже от бочки с ванилью? О, нет, сэр, нет. Это от которыми меня тащили из утробы моей матери. Надеюсь, ваше превосходительство не причиняли таких хлопот своей матушке. Придешь, язык. Поведите их. Как она поет? Славная крошка. Карамба. Уж ты бы у меня попела. Тебе бы не понадобилась гитара. Уж поверь мне. Как я имел удовольствие слышать, вы плотник. Старший плотник. Отличное ремесло. Сколько раз я жалел, что сам ему не выучился. Ну а сейчас уже поздно. Мне скоро помирать. Я уже имел счастье лицезреть вас, господин старший плодник, и я хотел бы узнать, не могли бы вы уделить частицу вашего драгоценного времени моей ноге? А что с ней такое? За эти годы она немного сточилась, я шагу не могу ступить, чтобы она не застряла в палубе. У меня есть бесценные... Семейные реликвии, с которыми я никогда не хотел расставаться, даже в самые тяжелые времена. С такими вещицами, как это. Подарок тетушке. А еще есть? Еще... Вот, мой отец подарил это кольцо моей бедной старушке-матери. Благодарю вас, господа. Думаю, мы выяснили все спорные вопросы. Идите, отдохните. Я тоже посплю. Полагаю, на сей раз это будет вечный сон. Да здравствует король, и да здравствует Испания. Да здравствует король, да здравствует Испания. Я сделал все ваше превосходительство. Знаю, мой добрый Хуанита. Увы, иногда все это слишком мало. Прощайте, доктор. Седьмой, припоручите душу свою Господу. Исповедуйтесь в грехах своих, и Господь простит их вам. Мои грехи... Преследует меня, как призрак. Мы оба знаем, какие искушения посылает сатана на реку, побуждая его к постыдным занятиям. Я старый человек, отец. Тем лучше. Тогда остаются жадность, гнев, гордыня, ложь, ленность. Расправимся же с ними по очереди. Меня иногда терзают вопросы, которые едва ли связаны с ложью или ленностью. Какого рода вопросы? Я всю жизнь сражался за короля, Отечество и нашу святую церковь. И Господь наградит вас за это? Во имя их я убивал. Долг солдата? Печальный долг убивать людей ради того, чтобы добыть для Отечества золото. Они дикари, людоеды. Они не знают цены золота. Цена золота. А Капатекан божество, этот орел... Бог Солнца и Луны. Если трон нести с Его законного места, Он принесет погибель. Вчера ночью я видел во сне, что Он весь красный от крови. Если бы мы были мудрее, мы бы вышвырнули Его за борт. Но мы простые, смертные. И мой корабль... Что останется моими людьми? Почему я родился испанцем, а не стеком? И почему, Святой Отец, на самые важные вопросы никогда не бывает ответов? Почему? Человеку отпущено лишь краткое время на то, чтобы прожить жизнь. Человек растет, и потом его срывают, словно цветок. Да примешь ты, о милосердный Господь, в глубинах океана сего храброго капитана и доблестного воина, верного раба твоего, Дона, Хосе, Марию, Алонсо, Ордуньеса, Долинариса и Эскобара, рыцаря Ордена, Святого Креста. Что за пташка? Гордые, как пава, и вдвое красивее. Да. И эти глаза пылают как угли. А кожа гладкая, словно персик. Бабван осторожнее. Оружие. К бою. Огонь. Заряжай. Приготовились. К бою. Огонь. Еще что? Ну, Иванище. Чтоб мне сдохнуть? Как опять? Ну и пойло. я не это называют супом. От него несет как из конюшни. А это еще что? Крыса, чтоб мне лопнуть? Так мы все передохнем от чумы. А ну-ка по местам скоты. Я сказал, по местам. Вот так. Скажите, погодите, я не кок, я его заменяю! Я пью за нового капитана Нептуна, осенённого Божьей благодатью корабля Его Величества, за дона Альфонсо Филиппе Саламанку де Торре. За Дон, Альфонсо. Чрезвычайное происшествие. What? В чем дело? Матросы взбунтовались из-за пищи. Пойдемте. Наведем порядок. Друзья, мы должны бороться за улучшение условий жизни, за свои права. Да. За все ваши права, без исключения. Да. Мы их победим, если будем держаться вместе. Точно. Сила в единстве. Правда. А солдаты, как же мы? солдаты? Они наши братья. Мы поговорим с ними. Да, они дети простого народа, как и вы, Да, так и есть. Эти офицеры выпили из нас всю кровь! Иисус сказал, легче верблюду пройти в угольный ушко, чем офицеру попасть в царствие небесное! Давай офицеров! В арсенал, дружок! В арсенал! Это должно быть где-то рядом. Приятель, мы пришли заделать пробоину. Пробоину? Боцман приказал нам помочь плотнику. Они там внизу ищут течь. Сказали, что она где-то рядом с Арсеналом. Вот! Да здравствует Франция! Ключи. Посмотри, нет ли при нем ключей. Ключей нет, капитан. Тогда выкинь его в пушечную дыру. Побери, неужели это правда? Лягушонок, помоги! Одному мне не справиться! Двинешься, и я вышибу тебе мозги. Давай, помоги мне. Бери ключи. Children... Ключи бери. Stop. Матросы, с вами будет говорить капитан. Итак, чего вам не хватает? Давайте, скажите прямо. Вам нечего бояться? Вы не на галере. Ну давай, скажи ему, что случилось они кормят нас крысами крысы одна крыса. Мы хотим хороших условий жизни. Нам надоели поки Соблюдайте наши права потише ребята, не говорите все сразу. мы все уладим по-дружески Ты Ты ты. И вы двое, вон там. Коллега и его приятель. Идите сюда все пятеро. Остальные по местам. Считаю до трех. Не успейте убраться, объявлю вас бунтовщиками. И дам команду стрелять. Раз. Два. Три. Господа, похоже, на корабле возник бунт из-за маленького грызуна, попавшего в суп. Что скажет на это наш ученый доктор? Крыса сварилась? Да. Во время осады Картахены мой дед съел не одну крысу, и это ничуть не повредило его здоровью. Слышали? Так точно слышали. Ничуть не повредило его здоровью. Это ведь неожиданно хорошая новость для вас, верно? Неожиданно хорошая, но... Но... Вы считаете дедушку нашего лекаря лжецом? О нет, сэр. Я бы скорее перегрыз себе глотку. Тогда прошу садиться. Вы наши гости. Полагаю, вам понравится это кушание, господа. Что, испанские крысы вам не по вкусу? Нет, нет, сэр. Они для нас в самый раз. Увы, у нас всего одна на двоих. Уверяю вас, сэр, одна более чем достаточно. Немного приправ для наших гурманов. Боюсь, ванили у нас нет. Хочешь, отдам тебе голову? Нет, нет, дружок, не стану тебя грабить. До последнего кусочка, прошу вас. Ради всего святого. Дон Альфонсо, вы показали свою власть над этими несчастными. Они все поняли. Достаточно. Умоляю вас, прекратите эту жестокую шутку. Прекратите сейчас же. Ваше желание для нас закон. Ему плетка, нам веревка. Матерь Божья, избранный среди жен, благословен плод чрева твоего. С таким же успехом ты мог бы молиться Бушприту. Не надо богохульство, парень. Не в такой час. Я не хочу подохнуть, как собака. У меня жена и дети. Я еще слишком молод. Господи Иисусе, милостивый и всеблагой. Они не с храбрецов. Мы должны сами себе помочь. Ты, лягушонок, и я. Я тоже за вас, капитан. Ты трус. Это сразу видно. Я с вами. И я. И я. Что надо делать? Перестать причитать и слушаться приказаний. Где Кинжал Легушон? У меня в мешке, сэр. Достань его, бумага. Так, так. Теперь разрежь наши веревки. Режь рядом с узлами. Да не до конца. Оставь ниточку другую. После того, как именем Господа нашего их исповедует святой отец Дон Антонио Фуэнтос, эти четверо мятежников будут повешены. Да смилуются над их душами, Господь! Мы за вас отомстим, друзья! Заткнись! На, получай! Сын мой, облегчи душу свою перед милосердным Господом. В эту минуту ты должен исповедаться в грехах своих, и, быть может, они тебе простятся. Правду сказать, святой отец, я бы сейчас не прочь получить один богословский совет. Никогда ведь не знаешь заранее. Облегчи душу свою, сын мой. Очень скоро ты встретишься с Создателем. Вот что... Признаюсь, однажды я хотел съесть лягушонка, и, видно, с тех пор меня покинула удача. Господь сотворил животных в пищу человеку. Почему бы и не съесть лягушку? Дальше что еще? Прошу прощения, Ваше преподобие, но я вот об этом лягушонке, что стоит здесь же. Это его я намеревался съесть. Не самый страшный грех. Вступайте. Отче наш, иже и си небеси, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое. Стернуть! Готовиться! Блин! Спустись в арсенал, живей! Возьми с собой пару ребят! Идите их на палубу. Как вам не стыдно. В вашем возрасте. Руки прочь от пленных. Полегче. Где хватает на одного, там хватит и на двоих. Вот ваша шаль. Простите за вторжение, мадемуазель. помогло нам освободить этот корабль от тирании ваших хозяев, выродка Файдальго. Отныне я становлюсь во главе нашего корабельного братства и принимаю на себя командование этим судном. Я капитан Томас Бартоломью Рэдд. Сжальтесь над нами. Выпустите нас! Да здравствует, капитан Рэд! Да здравствует, капитан Рэд! Да здравствует, капитан Рэд! Раскуда, толца, дури башка. Капитан! Какой еще капитан? Где вода? Призрак. Там капитан! Капитан Ред. Капитан! Капитан Рэд! Что за шум? Да, это капитан Ретт, собственная персона из плоти и крови, так что нечего развивать рот, а лучше принеси нам бутылочку голландского. Ну что, старый Теркула, приготовил для меня 632 дублона? В твоей вордалачьей книге должна быть записана сумма. К чему лишние вопросы, капитал? Я как раз проверял ваши счета, и вы совершенно правы. Цифра в точности такая. Но выплатить все 632 дублона сейчас затруднительно. Пока вас не было, цены подскочили. Но я могу пойти на некоторые уступки. Скажем... И минус сотня, и баланс сойдется. Я заплачу через три месяца, согласны? Кровопийца. Ты дрожишь от лихорадки или от страха? Никто не другой, я дрожу от радости, что вы у вас кресли, капитан. И лучшим подтверждением этой радости будут мои 632 дублона. Видишь, какое теперь на мне проклятие? Что с вами стряслось, капитан? Вы лишились ноги. Какая трагедия для такого деятельного человека, как вы. Ладно, выкладывай мои дублоны. Хендрик, будь добр, принеси мне мою шкатулку, чтобы я мог отсчитать 632 дублоны для... 632. Теперь можно поговорить о делах. О каких делах? Ты же не думаешь, что я пришел с пустыми руками, а? Я привел Галеон. С золотом! Нет, не с золотом, нет. С заложниками. Опять. Если ты ими по горло. они расползаются по всему острову, как черви. Клянусь, я больше не притронусь ни к одному заложнику. Держи их у себя. Вот. 632. Вот они. Кликни лягушонка. Он тоже вернулся? Он приведет пленников. Нет, нет только не сюда. Шевелись, а то уж отрежу. Послушай, голландец... Что? Я заполучил племянницу наместника Маракайбо и лейтенанта Снептуна. Какая разница? Я уже два года пытаюсь вытрясти выкуп за самого знаменитого испанского адвоката. Никто не хочет его забирать. Ни жена, ни дети, ни магистрат или Даже даром! Эти тупицы отрезали ему язык. Представляю, адвокат без языка. Так что Рэд, Нет. Расходы на перевозку, плата посредникам, комиссионные. Заложники в наши дни не окупают затрат на их содержание. Нептун. Нептун, это же испанский корабль. Да. И ты говоришь, в трюмах не было золота? Входите, входите, мои дорогие, познакомьтесь с голландцем. Нет, нет, нет, я не желаю их видеть. Смотри, вот племянница наместника Маракайбо. Он отварит за нее три тысячи только свистни. Как тебя зовут, крошка? Три тысячи? Если бы ты знал свое дело, ты бы понял, что я стою в десять раз больше. Увиди не Хочу иметь с ними дело. Черт тебя подери! Ты сын Роттердамской потаскухи. Чема тебя завели? Прешився? Чем тебе не понравились мои заложники? Они заложники. Вот и все. И что дальше? По-твоему, они не годятся, не годятся. А за этого сколько дадут? Сотню? 100... 100... Может, и меньше. В июле прошлого, В июле прошлого Карлос года Карлос Португалец продал архиепископа всего 205. за 135. А этот простой священник, он стоит а дешевле своих сандалий. <звучит> Мы обсудим это позже. А теперь шевелись, крапивное семя. Ты должен заходить нам пир. Ну вот и я, мои хорошие. Потерял топталку, но остальное цело. Приятно вернуться из-за морей. Опять увидеть ваши дружелюбные физиономии. Надувала. Еще живой? Ах ты, старый плод! А где мясник? А, вот ты где. Как всегда, с кислой рожей. Пономарь. Не больно, ты вырос, как я погляжу. Ладно, лунатик, черт подери, Лишь небось намочили штаны со страху, да? Сто чертей и одна ведьма! Сто чертей и одна ведьма. Да вас тут как селедки в бочке. Поглядите на меня. Больше четырех лет на голом острове, и я все равно улыбаюсь. А вы что? Или вам остригли языки, как этому бедняге-адвокату? <решит> Так-то лучше, милые. Теперь пойдет гулянка на славу. Опустошим погреба голландца. Выпивка за счет заведения. Да здравствует капитан Редд. Да здравствует капитан Редд. Да благословит вас Бог, капитан Редд. Черт подери! Ну и натерпелись мы у этих испанцев. Мы думали тебя убили в Бакка Дель Торо. Больше праведный. Я сам так думал. Испанцы тоже. Я еще долго буду помнить Бока-дель-Тора. Столько народу там порешил, как нигде, да, лягушонок? Сущая правда, капитан. Видели бы вы там нашего лягуху, как он лупил «Да здравствует Франция!» и носился как демон. Для тебя это был счастливый день, сынок, но не для меня. Проклятое пушечное ядро оторвало мне ногу. Эй, вы! Нам нальют Рому сегодня! Иду, капитан! Лунатик, какой сюрприз. Принеси еще, бочонок. Я хочу послушать капитана Реда. Капитана Реда. Делай, что сказано. Все, что осталось от Черной Принцессы, это остров, весь в дырах и пара мачт. Все разбилось о рифы этого черта острова. Мы четыре с половиной года жили на черепаховом мясе и кокосах. Это была пытка. Не то, что на славном корабле «Нептун», где добрые испанские офицеры принимали нас как князей. Идите сюда. Присоединяйтесь к нашей пирушке. А вы подвиньте задницы, освободите место для благородных дворян. Развяжите руки нашим гостям, чтобы они могли выпить за мое здоровье. Меня так хорошо угощали за вашим столом, сэр что я хотел бы теперь вознаградить вас за ваше гостеприимство. Офицеры Королевского флота не пьют с пиратами. В мире есть место для самых разных тварей, верно, Святой Отец? Именно, сын мой, истинно так. Как нам сказал голландец, а он таких делах знаток, вы стоите меньше, чем мешок гвоздей. А раз я пират, то я вынужден повесить вас на рее вашего любимого Нептуна. На рассвете вы будете плясать джигу, болтая ногами в воздухе. Что скажете? Смерть не так страшна, как бессчастье. Если бы у вас хватило смелости, вы бы вышли на бой со шпагой в руке. Вы не снизошли для того, чтобы пить с нами. Но согласны попробовать нашу сталь... Что ж, давайте сыграем в одну игру. Я называю ее ⁇ Мертвецкие скачки ⁇ Этот подойдет в самый раз. Ноги, как у чистокровного жеребца. Пободрее! И если нога всадника коснется земли до того, как его проткнут, я прикажу повесить и всадника, и его лошадку. Не бойтесь, мадемуазель. Это всего лишь спорт. Так уже лучше. Мне это нравится. Победитель, я сохраню жизнь. Слово капитана Реда. Я хотел узнать про трон Капотека-Анахуака. Кого? Капотека-Анахуака. В жизни не слыхивал. Как я узнал, я думал на Нептуне. До меня дошли слухи. Какие слухи? Ничего. Пустая болтовня. Ты болтал о моем троне, скотина! Я никому ни слова не сказал, капитан. Я был ним, как могила. Клянусь. Кто вы такой, сэр? Наверное, это тот адвокат. Это вам, сэр? Мерзавцы отрезали язык. Боже милосердный, вы можете нам помочь? У вас есть план? Ром! Что он говорит? Он хочет пить. Пить? Смешно. Надо что до этого. Он хочет ром. Ром! Именем Его Величества приказываю вам собраться с силами и помочь нам. Нам нужно оружие. Ром! Ром. Налетим Рома. Что? Еще три бочки? Только через мой труп так ему и передай. Лучше скажите ему сами. На борт Нептуна должны быть доставлены три бочки рома. Да поможет вам Бог. На вас вся наша надежда. Похоже на то. Благословите нас. Быстрее, быстрее. Где там эти бочки? Давай, опускай. Вот так. Готово. Теперь посмотрим, кто быстрее вылокает бочку. А может, мы одну из бочек, а? Им ведь останется целых две. Как по-твоему? А как мы ее возьмем? Положим на бок и забор. Она утонет? Нет. Она будет плавать. Мы ее можем прицепить к якорю и забрать потом. Пора! Нет, позже! Здравствует король! И слава Богу, который в своей бесконечной мудрости положил конец этому бунту. Зачинщик все равно, что мертв. Мертвы и его приспешники. Перед вами храбрец, не изменивший долгу. Бедняги досталось во время битвы, но его подвиг не будет оставлен без награды. Что скажешь, Гонсалес? Да здравствует король. Да здравствует король. Да здравствует король. Да здравствует король. Да здравствует король. Скитание меня погубит. Не буду больше я скитаться. Почему вы все время на меня смотрите? Капитан Рэд приказал не спускать глаз с пленницы. Вы исполнительны. Это мой долг. Может быть, он боится, что у меня вырастут крылья, и я улечу? Может быть. А вы, сэр? Я, мадамазель. Почему вы пришли мне на помощь? Почему вы убили из-за меня вашего товарища? Эй, сынок, иди сюда к нам! Или утащи ее в кусты. <смех> Доброго утречка, господин старший плотник. Я как раз подумал, нужно ли вам еще мое кольцо? С тех пор, как я с ним в разлуке, мне кажется, что я лишился пальца. Вот оно, как новенькое. <смех> К оружию! К оружию! К оружию! Поднимайтесь на ноги, свиньи! Вставайте! Где лодки? Где они? Поднимайтесь! Хватит дрыхнуть. Вставайте! Оружие, берите мушкеты! Живей, живей, живей! Вы забыли свой флаг. Может, вам повезет на том свете. Капитан Ред купил на свои 632 дубло на старый блик. Что они с нами сделают? Не волнуйся, голубка. Я видела, как ты родилась, и увижу твою свадьбу. Этим головорезом ты нужна целый и невредимый. Но они не все пропащие. Взять хотя бы этого француза. Он не такой, как они. Бухта Анаконды. Здесь мы спрячемся. Как там наверху? Все в порядке, сэр, все спокойно. Прилив начнется в 8. Идет, Пароль. Это я, Мария Долореса Ухения Дель Алькальд. Сеньорита? Святой Отец и его смелые спутники вырвали меня из рук пиратов. Проводите меня к дяде. минуты, сеньорита. вызову начальника стражи. Сын мой. У меня сообщение чрезвычайной важности для его сиятельства. Прошу тебя, проводи нас к нему в строжайшей Тайне. Больше никто не должен знать о моем присутствии здесь, так что ...уведи часовых. Вы слышали, что сказал. Святой Отец будет исполнено Сеньорита. Ваш дядюшка будет счастлив видеть вас, целый и невредимый. Мы все молились за вас, синьорита. Тысяча чертей. мне самой разбудить моего дядюшку, а то он умрет от удара. Дядя Арчибальдо, это я, Долорес. Просыпайся. Просыпайся, прошу тебя. Дядя Арчи Бальдо. Хватит. Вставай, Арчи. Господи, помилуй. Святой Энтони, избавь меня от этих демонов. Я Долорес, ваша племянница. Мы на том свете. Где я, отец? Я тебе не отец, идиот. Я капитан Рэд. Томас, Бартоном, Юрд. Собственной персоной. А теперь слушай, у меня твоя племянница. Отдам ее тебе в обмен на трон Капотека Анахуака. Какая наглость! Трон принадлежит испанской короне. Теперь уже нет. Он нужен мне. Сию же минуту. Когда? тогда. Ясно. Никогда, давай, сынок. Давай. Чего ты ждешь? Я, Я не могу. Это приказ. Знаю, капитан. Но нет, не подчинение. Бумага, дружок, сделай это вместо предателя. С удовольствием, капитан. Нет, пощадите меня, послушайтесь голоса сердца. Неужели моя честь не стоит трона? Ну как, согласен? Не за что. Вы из какого теста сделал испанский наместник? Чудовище. Хотя бы убейте меня, прежде чем обесчестите. Капитан, он не даст за племянницу. Вырвем ему глаз. Нет. Не дурная мысль. Поглядим, какого цвета у него мозги. Пощадите его, умоляю. Я отдам вам все свои драгоценности. Все драгоценности. Жальтесь. Ради матери, выносившей вас в утробе. Моя подагра. Отпустите меня. Вы меня убьете. На помощь. Стойте, стойте. Хватит. Ради Пресвятой Девы хватит. Трон? Отдайте ему трон. Забирайте его, капитан. Берите, только не прикасайтесь больше к моей ноге. Ради всего святого не трогайте мою ногу. Вылезай из кровати. Теперь будь умницей. Сделай, что обещал. А не то. Бери перо. Так. Пиши, я Арчибальдо, как там тебя звать? Арчи... Бальдо. Арчибальдо. Арчибальдо, я Арчибальдо, ну и прочее, наместник Маракайбо. Рыцарь гроба Господи, это опустим. Пиши. настоящем снимаю с лейтенанта Альфонса Далеторы. Всякую ответственность за мой трон. Нет, нет, за передачу Испании трона Капотека Анахуака. Войдите. Ваше сиятельство. Мое почтение, синьорита. Лейтенант, мы в крайне тяжелом положении. На рассвете на нас напали пираты. Пусть приходят, мы готовы их встретить. Не волнуйтесь, этому хитроумному негру удалось бежать из их логова, выведав их планы. Говори, мальчик мой. Это я, лейтенант, я бумага. What? Что? Что здесь делает этот черномазый предатель? Сейчас я с ним рассчитаюсь. Наместик, наместик, защитите меня. Ты умрешь, мятежник. Я дарую ему прощение. Но его место на виселице вместе со всей шайкой. Альфонсо, Прошу вас, не забывайте, что в этих местах я один облечён властью вершить суд. Как прикажете, ваше сиятельство, но эта змея отравила капитана Авилу Долинареса. Неправда. Я любил капитана. Как родную мать. Закрой рот! Сдерживайте себя, лейтенант. Вы говорите с человеком, получившим прощение. Это он сделал. Из зависти он отравил нашего доброго капитана. Что? Простите, ваше сиятельство... Не слышу. Ненавистная подарка. Из-за нее я испытываю адские мучения. Будь она проклята. Да, довольно о моих недугах. Время работает против нас, Дон Альфонсо. Капитан Ред, этот гнусный... Этот достойный джентльмен Дачи намерен захватить Нептун на рассвете и получить... То есть пощитить трон Капотека Анахуак. Я сделаю из него фаш. Пока я решил следующее. Трон в тайне отправится в безопасное место с двумя моими помощниками. При них будет письмо, снимающее с вас всю дальнейшую ответственность. Полагаю, это все. Я все сказал. Можете идти. Хорошо, сэр. А пароль? Пароль? пароль? Дайте-ка подумать. Подагра дороже золота. Подагра дороже золота. Да будет так, ваше сиятельство. Не слишком туго. Нет, сэр. Простите. Ты считать умеешь. Что считать? Считать. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь. Хватит, хватит, годится. Ты, ты должен 10 досчитать до десяти тысяч. Раз, два, три сейчас. Начнешь, как только мы уйдем. Когда дойдешь до десяти тысяч, отправишься к нам на брик. Он стоит в бухте Анаконды, понял? Да, капитан. До десяти тысяч никто не должен выйти из этой комнаты живым. Даже ты сам. Даже я сам, капитан. хотел бы я чтобы под моей командой было побольше таких понятливых ребят кто идет подагра дороже золота Приказ есть приказ. Мы его исполним. Спустить трон. Спустить трон. Утроить караулы. Всем оставаться на постах. Да, сэр. 3993, 3994, 3995, 3996, 3997, 3998, 3999, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004... Мятежние. Раз. Раз. Раз. Раз. раз. Господи, пусть бумага выберется. Не дай ему утонуть. На берегу. Вот мы и пришли, сеньорита. Я сделал это с риском для собственной шеи. К тому же, я одиннадцать ртов кормлю, а это что, моя обязанность вчинить обыск, ром? ром? Oh, no. Нет, no. нет, нет. Даже смотреть на него не стану. Я пришла с вами попрощаться и поблагодарить. Попрощаться? Судьбе было угодно, чтобы мы стали врагами, но вы дважды спасли мою честь. Вы уезжаете? Сегодня же вечером я отплываю в Испанию. Господи, сегодня? И еще. Что? По приказу моего дяди, Дон назначен капитаном Нептуна. Я так несчастным съем Мальфилятор. Зовите меня, Джан-Батист. И вот еще что. Дядя заставил меня обручиться с Доном Альфонсо против моей воли. А что у тебя в этой корзиночке? Ангелочек, благословит Господь твое доброе сердце. Я еще не сказала вам самое ужасное. Завтра, на рассвете, вас обоих повесят. А как насчет трона? Капитан, вас завтра... На Я слышал, но где же трон? Плевать нам на твой трон. Он сказал, ты не подумав. Он просто взволнован. Трон опять на Нептуне. Капитан, Господь учит нас прощению. Я буду молиться за вашу душу. Прощай, Жан-Батист. Тысячи чертей! Проклятая цепь! Никогда еще закат не оглашался столь чарующим пением. Благодарю, капитан. Командовать столь прекрасным кораблем радости для сердца любого смертного. Убеждена в этом? Но для меня этого мало. Я надеюсь дождаться той поры, когда вы оцените мои качества. И тогда, быть может, вы полюбите меня. Спокойной ночи, Долорес. Спокойной ночи, сэр. Святого прекратите огонь. Я отец Дон Антонио Фуэнтес из Доминиканского ордена. Мой палец. Это черная штучка. Да, мой мальчик, это черная штучка Брик. Надеюсь, это не пираты, капитан. Я не боюсь пиратов, сеньора. Они получат теплый прием. На борту Нептуна 70 пушек. Это самый быстрый галеон в Королевском флоте. Самый быстрый? Да, сэр. Взгляните на этот корабль. Идут на всех парусах. Но с рассвета не приблизились они к нам ни на кабельтов. Почему они нас преследуют? Они не преследуют нас, а просто идут тем же курсом. Ah. <laughs> вам брюха. А теперь ни шагу назад. Победа или смерть. Перед. Будь с собой. Шик, Секретное шик. задание. Let's <laughs> go. Мужчина! Каналья! Свинья! Мерзавец! Альфонсо, ты подлец! Я до тебя доберусь! Я живьём, сдеру с тебя кожу! Вот тебе и конец, грязная французская шаба! Жан Бартист! Капитан, Бумахо умер. Вернитесь! Вернитесь! Не дайте нам утонуть! Собаки! Вы сгорите за это в аду! Проклятье! Эй, лягушонок, сколько времени? Шесть. Или восемь. Хорошо. Дай-ка мне бутыль малаги. И не корчи такую мину, дьявол, тебя побери. Пей, ешь. Мы ведь живы, верно? Лягушонок. Да, капитан. Будь так добр, спой мне, а я подтяну. Только пой, а не кричи, как косел. Эту французскую песенку, мою любимую. Жил добыл да кораблик. Он плавал по морю, по всем морям на свете suis la mer s'en est allé pour achever le tour du monde, pour achever le tour du monde, sans jamais la malencontreuse, sans jamais la faire aborder.